Вход на нее составляет 30 тысяч рублей. Итак, вы купили себе место за 30 тысяч рублей. Как только к вам приходит первый человек, вы получаете 30 тысяч на баланс для вывода. 100% возвращаете вложенные средства. Второй человек и третий вам тоже приносят по 30 тысяч рублей. И вам система тут же автоматически покупает второй стол. На втором столе, как только к вам приходит первый человек, вы зарабатываете 40 тысяч на баланс для вывода. 20 получает ваш спонсор. Второй и третий человек вам приносят по 60 тысяч рублей. И вам система тут же активирует третий стол ценой 120 тысяч рублей. На втором столе, как только под вашего партнера встает первый человек, вы получаете 20 на баланс для вывода. Под второго встает первый, вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Под третьего встает первый человек, вы получаете... 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, имея три личных приглашенных партнера, вы получаете с них на втором столе 60 тысяч рублей и плюс 40 тысяч. 100 тысяч вам приносит только второй стол. Третий стол у нас накопительный. Приходит первый, второй и третий человек. Каждый из них вам принесет по 120 тысяч рублей. И вам система тут же автоматически покупает стол четвертый. Как только приходит первый человек, вы сразу получаете 200 тысяч на баланс для вывода. Второй и третий человек вам приносят по 360 тысяч рублей. И вам система автоматически сразу покупает пятый стол. Но на четвертом столе, как только к вашему партнеру приходит... Первый человек, вы получаете 40 тысяч на баланс для вывода. Ко второму человеку приходит первый, вам 40 тысяч на баланс для вывода. К третьему приходит первый человек, вам 40 тысяч на баланс для вывода. И так, имея три лично приглашенных партнера, вы только на четвертом столе получаете с них 120 тысяч рублей. И плюс 200 – это 320 тысяч рублей вам приносит четвертый стол. И плюс еще ваш реинвест, который идет а, в третий стол ценой 120 тысяч рублей. В дальнейшем под реинвест вы можете ставить брони и переводить его по столам, и он точно также будет получать все эти денежные средства. На пятом столе не нужно ждать закрытия стола. Пришел первый, вам 720 на баланс для вывода. Пришел второй, вам 720 на баланс для вывода. Пришел третий, вам 720 тысяч на баланс для вывода. Но ведь у вас еще есть ваш собственный клон, который также будет получать все эти денежные средства на этой площадке. Вы можете работать до бесконечности и постоянно зарабатывать очень серьезные деньги. И если у вас возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить в личку. Я буду рада ответить на все ваши вопросы.